Россия постоянно утверждает, что она миротворец и жаждет мира. С начала военного конфликта в Украине в 2014 году постоянно присутствовал наратив о спасении тех, кого эта страна как бы приходит защищать. Так происходило в течение десятилетий, и мир этого практически не замечал. Только отпор Украины и героизм украинских военных дали понять миру, что это не локальный конфликт, а уже вполне глобальная война. Нападение на Украину – это уже седьмая война, в которой участвует, либо же спровоцировала Россия за последние 30 лет. 1992-1993 годы Россия оккупировала Приднестровье. После провозглашения независимой Молдовы, часть территории – где на тот момент размещалась военная база с 14-й российской армией, заявила о своем суверенитете, который сразу превратился в режим, управляемый российским генералом Лебедем. Началась война, после которой Приднестровье превратилось в серую зону, никем не признанную, с разрушенной экономикой и международной изоляцией. 1992-1993 годы Россия спровоцировала Абхазскую войну. 14 августа 1992 года Россия спровоцировала войну между абхазскими сепаратистами и правительством Грузии, поддержав сепаратистов. Российское оружие оказалось в руках абхазов, российские самолеты бомбили гражданские объекты на территории, контролируемой Грузией, российские военные суда участвовали в обстрелах Сухуми. Война закончилась отторжением Абхазии от Грузии, чего и хотела Россия. 1994-1996 годы, Первая русско-чеченская война. Россия помогала другим странам с потерей суверенитета и усиливала сепаратистские настроения, в то время как в самой России чеченский народ пытался получить независимость и это спровоцировало жестокую войну. Компания 1994-1995 годов завершилась разрушительной битвой за Грозной. Российские войска попытались взять под контроль горные районы Чечни. Несмотря на численное преимущество в живой силе и вооружении, они были отбиты партизанской войной. Деморализация и неприятие обществом жестокой войны заставили правительство Бориса Ельцина прекратить огонь в 1996 году. Вторая русско-чеченская война велась с лета 1999 года до весны 2009. Боевые действия развернулись в Чечне и приграничных регионах Северного Кавказа. Первая фаза войны продолжалась до весны 2000 года и завершилась установлением пророссийского чеченского правления. Впрочем, этим противостояние не закончилось. Следующие 9 лет российские спецслужбы вели войну против повстанческого движения на Северном Кавказе. Журналистка с украинскими корнями Анна Политковская написала книгу об этой войне и была убита российскими спецслужбами в день рождения Путина в 2006 году. 2008 год. Российско-грузинская война. 8 августа 2008 года российские войска под предлогом защиты населения начали вторжение в Грузию с территорий сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии. На протяжении пяти дней российские самолеты нанесли более ста ударов по грузинским городам. Бомбы сбрасывались на гражданские объекты, убивая и ранее невинных людей. С тех пор Южная Осетия является непризнанной республикой под контролем России. 2015-2022. Вторжение России в Сирию. Вторжение России стало определяющим моментом в гражданской войне в Сирии, которая началась в 2011 году. Еще в начале 2015 режим президента Сирии Башара Асада был обречен на крах. Российское оружие и войска а также воздушная поддержка усилили диктатуру Асада и уничтожили миллионы людей. Это вмешательство в последний момент помогло Асаду достичь военного преимущества над повстанцами до конца 2017 года и поддерживает его до сих пор. С 2014 и по сей день российско-украинская война. Весной 2014 -го года Россия аннексировала Крым, и попробовала создать народные республики на востоке, юге и в центре Украины. Российские граждане под видом движения за независимость» захватили власть в Донецке и Луганске при поддержке российских войск. Украина начала антитеррористическую операцию. После тяжелых боев в 2014 и 2015 годах непровозглашенная война на востоке Украины перешла в состояние замороженной. 24 февраля 2022 года Россия официально напала на Украину, назвав это специальной операцией. В 2022 году у Украины и всего цивилизованного мира появился шанс положить конец военным агрессиям Российской империи. Все, к чему прикасается Россия на международной арене, превращается в пепел и страдания. Российские же власти называют свое вмешательство миротворческими миссиями и специальными операциями в защиту русскоязычного или православного населения, хотя, как мы видим, все заканчивается оккупацией территорий и убийством миллионов людей. Суд России в красочной форме описывает сотрудничество с мировыми диктаторами и террористами. В следующем выпуске вы узнаете о реальных потерях Российской Федерации за все это время. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.